Bonjour, madame. Vous êtes Isabelle Roy Bonjour. Oui, c'est moi. Je m'appelle Thomas Jens. Je viens d'Allemagne. Ah, vous êtes Thomas, l'ami de ma sœur. Enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Comment allez-vous Très bien. Et vous Bien. Merci beaucoup. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Да ладно, ладно, пошутил я, для всего этого есть как академики, так и таки, ну и остальные контенты соответствующего содержания. У нас другой формат, другая постанова. Привет, друзья. Мы будем делать пулю из, ну, сказал бы Гуамна, но это неправда. Машина хорошая. Без долгих предисловий, без вступлений, кто видел предыдущую серию поймет. Вот он стоит, старый француз. Из той оперы, что старый конь борозду не портит. Машина просто огонь. Я вот когда перегонял сюда ее, скрытный гараж, понял это. Потенциал в ней просто бешеный. Давайте, знаете, с чего начнем? С мойки. Откровенно, такой внешний вид, он как бы не самое лучшее вводное для хорошего проекта. Стоило мне сесть за рулит. тачки, я понял, что она обслуженная, что она... Ну, кстати, вот видите, все в бирках сервисных. С кузова начнем. Отмоем ее хорошенько, а потом уже дальше, больше, по нарастающей. Смотрите. Что творится в багажнике. Печаль, да? Грязный. Очень сильно грязный полик багажника. Но мы его тупо отобьем керхером. Вот, смотрите. Машина даже в пакетах еще. Сновья вообще тачка. Дальше. Я вот сейчас думаю. Заморочиться и снять что ли полики все. Время, конечно, на это много уйдет. Но я думаю, что оно того стоит. Ладно, посмотрим. Дальше больше. Больше. Так, ну с поликом багажника практически разобрались. Видите, Керхер рулит. Давайте отмоем кузов до чисто, чтобы было приятно с машиной работать. Когда она чистая, это совсем другое дело, совсем другое настроение. Чуйка меня никогда не подводит. ребят, вот уже эта машина стоит двое больше. Как я уже говорил, старый конь борозы не портит. Пусть даже глубоко не пашет. Красавчик, поешь гляньте. Теперь давайте хоть немного улучшим ситуацию в салоне. Потому что такое состояние, но ну, это полное безобразие. Мы не будем пылесосить, мы будем действовать диаметрально противоположно, Мы будем выдувать компрессором грязь из нее. Погнали. Сейчас я многих удивлю, гляньте. Средство для очистки дисков. Очень сильная грязь. Ну это в случаях особых, когда вот такая вот реально безобразие. <связь> <связь> Логично вполне. Так, нужно дать ему впитаться этому средству и сделать свое чистое дело. Так вот, нанесли средство для чистки дисков <laughs> на сиденье, и пока химия работает, поехали дальше. Меня уже не остановить, я решил полностью машину вычистить, потому что она ну, как бы, когда она чистая, когда видно, что у нее потенциал большой, и работать бывает приятней, и больше настроения на работу так что давайте вычистим ее ну такую скажем так сделаем первоначальную чистку грубую а в дальнейшем уже допилим дошлифуем Конечно, вот да. так смотрите видите грязь больше вы ее не увидите просто надо видеть, надо прочувствовать этого всего можно добиться и простыми средствами но усилия это совершенно разные гляньте что происходит один проход тряпкой и объекты чистые это не просто легко это супер легко Немного изменились планы по ходу действия. То есть я планировал сегодня разобраться с вентилятором, стартером, который не срабатывает иногда, и с отоплением. Но отвлекся и сделал такую беглую, быструю химчистку. Машина, в принципе, уже видите наверное, сами, она просто была грязная. То ли по полям ездили на ней, то ли просто не мыли очень долгое время. То есть она вообще не убитая. Такая быстрая химчистка, потом еще Точечная и все. Машина в полном порядке. и фактически Потолок помоем. С багажником поработаем еще немного. Вот смотрите, панель. Она даже не выгорела. В принципе. И кузовня. Это все дело высочим, зашпаклюем, покрасим. Может даже баллончиком, потому что многие просят. А может быть и нет. Но это все в следующей серии. В общем, часов 12. Тире 15, думаю, уйдет на полное восстановление. Обшивки даже мыть не стало, потому что, скорее всего, выкину их и поставлю другие со сборки. На сегодня все. Делитесь в комментариях своими замечаниями, пожеланиями, потому что вы решаете, каким будет проект в дальнейшем. Приходите в Автохелп, в Инстаграм, на рацию на все ресурсы проекта. Всем всего доброго. Пока.